Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня видео мое будет об азалии. То есть азалия после цветения. Вот она у меня уже бутоны все уже засушивает, и их нужно убрать. И я хочу вместе с вами это сделать. Если вы помните, то у меня было видео про нее это примерно было где-то 20 где-то 22 февраля. Я ее купила, она у меня была прям такая вся пышное цветение, такое очень было. И как видите, она чувствует себя очень хорошо. У нее пошел рост, везде пошел рост. И причем вот здесь тоже рост идет, но пока вот этого я убирать не хочу. Очень мне нравится это растение. Азалия домашняя и роды дендрон прям ну красиво очень цветение такое у них, конечно, вообще шикарное. Ну вот практически все я уже убрала. Ну, они все уже такие увядшие. Это, конечно, обязательно нужно делать. Сейчас она пойдет в рост, у нее уже видно, что пошел рост. И когда азалия растет, ее лучше определить ей место, чтобы это было ее место, и она не любит уже перемен. Ее нужно поставить на светлое место, и даже чтобы какие-то солнечные лучи на нее попадали такие не дневные ну, может быть утренние или наоборот вечерние и у нее тогда пойдет очень такой рост и она будет закладывать бутоны она может свести вообще круглогодично потому что это уже проверено мною у меня зале допустим Цветут практически круглый год. Вот видите, какая у нее зелень уже наросла. Азали очень понравилось. Скоро я ее перевалю в другой горшочек. А пока оставлю такой. Я ее поливаю в поддон. Напаиваю ее. Она очень быстро впитывает. Добавляю удобрения для рода дендронов и азалии. И чередую еще с соком лимона. То есть простой водичкой я ее практически не поливаю. Я смягчаю его Ну вот, и теперь ее можно слегка и устроить вот такое вот мелкое распыление водичкой. Она это очень любит. Но она не любит, когда вода попадает на ее цветение, цветки. Вот. Такой прекрасный кустик, очень хорошая такая прям вообще, и у нее даже вот старые листья все сохранились, то есть она прошла адаптирование вообще очень хорошо то есть она сейчас будет расти прекрасно и главное ее не нужно ставить вот где на жаркое место она не любит конечно ее что-то нужно куда-то либо на пол убирать но чтобы светло было и почаще опрыскивать или поставить ее на поддон а, с мокрым керамзитом но так чтобы у нее она не смогла там напиться, потому что она будет, если постоянно в воде у нее корни стоять, то будет загнивание корневой системы. И что я могу сказать? Самое главное, конечно, это сохранить ее после покупки. Это, наверное, самая такая сложная задача. А если сохранили уж, то она будет вас радовать, ну, наверное, долгие года. Если вы будете правильно за ней ухаживать. После покупки, чтобы сохранить растение, это не нужно сразу пересаживать. И второе, конечно, отопительные приборы. Тоже нельзя вообще рядом как-то ставить это растение. Она не терпит вообще сухого воздуха. С грунтом я как бы особо не заморачиваюсь. Я покупаю уже готовый грунт для залей. И, конечно, я еще люблю вот сверху на горшочек ложить вот отсосны, вот допустим, вот перепревшие такие вот ну, иголочки, да. Как раз вот сейчас вот можно насобирать и положить. Но их, конечно, лучше обработать, чтобы там никаких этих не было живности. Или свежую веточку просто нарезать вот хвою, да, и вот так вот. А зали это очень любит, мне прям нравится. И по размножению. Азалия, конечно, очень сложно и очень долго по времени укореняется. Это, там нужно набраться терпения, чтобы дождаться, когда она укоренится. То есть укоренение у нее проходит, до, может, до полугода даже. Прямо, чтобы она совсем вот уже укоренилась. Месяцев пять. И не факт еще, что она и укоренится. То есть такая капризуля. И, наверное, лучше имеет смысл просто купить, чем ждать, когда она укоренится. Но если у кого есть только терпение, то, конечно, можно ее укоренить. Ну вот я ее опрыскиваю, и еще, как вы увидели, я вот так вот смачиваю ей грунт. Это я делаю каждый день, то есть вот так вот. То есть я ее отпариваю через поддон, то есть она у меня напивается, а сверху я ее, конечно, увлажняю еще. Ну вот сейчас вот я думаю что я ее конечно уберу она у меня будет стоять на веранде уже потому что на окне уже солнце такой уже знаете все равно греет уже и ей это конечно жарковато там будет уже стоять но когда я ее буду конечно переваривать в другой горшочек я конечно же обязательно сниму видео и покажу как она у меня себя чувствует